Всем добрый вечер, а вот сегодня мы еще поговорим о новостях самого стима. Э, новость, которая была опубликована, обычное обновление, 1 ноября во вторник. Теперь вы можете искать игры, доступные более чем на сотни языков. Ищите игры, переведенные на индонезийский, словацкий, малайский, арабский, иврит сербский, хинди и другие языки. Игроки, которые говорят на индонезийском, словацком, малайском, арабском, иврите, сербском, хинди или любом другом языке, которые поддерживаются на Windows, могут с легкостью найти игры, доступные на этих языках. Теперь вы можете выбирать из заметно увеличившегося списка при указании языковых предпочтений в Steam и при поиске игр. Укажите языковые предпочтения, чтобы находить подходящие игры. Изменить настройки языка можно здесь. Выбор языка в Steam повлияет на то, на каких языках будет отображаться контент и позволит предлагать вам игры на выбранных языках. Контент на выбранных языках будет выделяться при поиске на страницах игр в магазине. Вы можете выбрать один основной язык и неограниченное количество дополнительных. Основной язык определяет язык интерфейса Steam, контента в магазине и сообществе. В частности, описание игр и пользовательского контента. Дополнительные языки позволят просмотреть контент на этих языках, например, описание на странице, в магазине и обзор, если они недоступны на основном языке. Дополнительные языки игрового контента не поддерживаются в интерфейсе Steam, в описаниях на страницах магазина или в пользовательском контенте, но помогут вам найти игры, доступные на выбранных языках. И вот пример, где можно это сделать. То есть показано, ну на английском языке, но я думаю вы разберетесь. Ищите и фильтруйте по языку. Языковые предпочтения влияют на то, какая информация доступна сразу на страницах магазина и в различных опциях фильтров Steam. Страницы игр в магазине. Выбранные языки автоматически появятся первыми на странице игры в магазине. Если эти языки в ней поддерживаются... Кроме того, если вы смотрите на игру, в которой не поддерживается ни один из выбранных вами языков, вы увидите соответствующее уведомление. Поиск и фильтры. Выбранные языки будут показаны первыми в качестве вариантов использования в разделах Steam, где доступна фильтрация. Это означает, что вы можете быстро выбрать один или несколько языков, чтобы найти игры, которые доступны на этих языках. Например, вот так выглядят результаты поиска по играм с поддержкой индонезийского языка. И по ссылке можно перейти и посмотреть. Но мы пойдем дальше. И тут показан скриншот. Примеры языков. Какой можно указать? Языки как важный фактор при предоставлении рекомендаций. У игр, доступных на выбранных языках, больше шансов появиться при поиске, например, в списке рекомендаций Steam и среди рекомендаций на домашней странице. История. Несколько недель назад мы предоставили разработчикам возможность отмечать игры, используя расширенный набор языков. С тех пор более 500 игр добавили отметку о поддержке одного из этих языков. И это только начало. Все больше разработчиков пользуются новыми инструментами, чтобы указать какую же существующую языковую поддержку в играх, так и поддержку при выпуске новых игр. Вы можете изменить свои языковые предпочтения здесь, искать игры по языку, открыв страницу поиска по магазину и выбрав языки в фильтре справа. То есть новому обновлению, стима, которое, которое вышло 1 ноября, это есть. Надеемся, вам понравится то, что мы здесь прочитали и заодно можно считать и рассказали зачитали прочитали рассказали все это об одном На этом у нас все.